Приветствую вас! С вами Виктор Бондолет, автор курса Как стать богатым за один год и неважно чем вы занимаетесь. Это первое видео и давайте мы с вами немножко порассуждаем. Для того чтобы предсказать судьбу человека, не нужно быть оракулом или футуристом. Достаточно задать один лишь простой вопрос. Какова твоя четкая жизненная цель и какие планы к ее осуществлению у тебя есть? Если опросить сотню человек, то 99 из них ответят, что я хочу жить простой, хорошей жизнью и вполне счастливой жизнью. С первого взгляда вполне нормальный ответ. Но если подумать, то так отвечают только те люди, которые привыкли плыть по течению и довольствоваться остатками со стола преуспевающих людей. Тех людей которые имеют не только цель, но и план к ее осуществлению. Чтобы стать состоятельным, преуспевающим человеком, нужно поставить четкую жизненную цель и план к ее осуществлению. Еще полтора года назад я познакомился с Олесяем Тимофеевым. Еще только тогда я знакомился со своим бизнесом, а он уже был топ-лидером компании. Возможно, он до сих пор был бы бедным студентом с пущенными штанами на попе и на голове, если бы не повстречал нашего наставника, который показал ему другую жизнь. И с того момента он принял твердое решение изменить каринально свою жизнь. За два года активных действий он стал топ-литером компании. Но на удивление всем, Олес заявил, что покидает наш бизнес и уходит в интернет предпринимательство создавать свою нишу все деньги которые он заработал в нашем бизнесе он вложил в обучение которое прошел в США и начал строить интернет предпринимательство он набрал такие обороты что за очень короткий срок он создал первое сообщество интернет предпринимателей Genius Marketing он пользуется такой популярностью на данный момент что Несмотря на его астрономические гонорары, у него нет отбоя от клиентов. Человек, который знает четкую цель и план к ее реализации, найдет любые пути, чтобы ее осуществить. Мана небесная не упадет, и вы однажды не проснетесь преуспевающим человеком, если сами знаете, чего хотите. Кто вам поможет, если вы не знаете, куда идти, у кого что спросить? Именно четкая цель и четкий план, расписанный к ее осуществлению, поможет пройти все трудности, все трудности и препятствия вашей жизни. Одним из наиболее удачных предпринимателей можно назвать Артема Нестеренко, моего наставника в бизнесе. Он не только знал цель своей жизни, но и как ее осуществить. Его называют мастером коммуникации, который может выжить в любом новом городе без ничего. Когда-то он приехал в Киев без гроша на душе и без знакомств, построил свой бизнес за три месяца. Он, как и сотни других людей, преуспел благодаря помощи другим людям. Он построил клиентскую базу более чем 100 тысяч человек в нескольких странах мира. Теперь он, он топ-лидер сетевой компании и входит в тройку самых высокооплачиваемых дистрибьюторов. Артем говорил, хватайся за возможность, как голодная собака за кость. Если вы хотите стать успешным, прям с сегодняшнего дня хватит плыть по течению. Определите свою жизненную цель, запишите ее на листке бумаги, пусть она запечатлится в вашей зрительной памяти. Распишите план действий и незамедлительно приступайте к ее осуществлению. Ваше будущее будет таким, каким вы его сделаете. И только от вас зависит, каким вы его видите. Я верю, что это видео было для вас полезным. И не где вы его смотрите, ставим лайк, либо мне нравится. Делимся со своими друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении было успешных людей. С вами был Виктор Бандале и до встречи в следующем видео.